Лидия Хачкина, город Екатеринбург, мне 71 год. Значит, у меня результаты, я сказала бы, замечательные. Я с 36 лет, у меня правое колено, а, деформирующего остеотрос правого колена. И постоянная боль, и постоянная, значит, вот с 36 лет до 71 я постоянно под наблюдением врачей лечусь всякими, вся, всякими, всякими способами. И курорты, и санатории, и токи, и чего только я не принимала за все это время но, значит, все хуже и хуже делается. А здесь я, значит, это сам. И я к тому же еще гипертоник. Гипертоник. Ну цифры у меня правда до 170 на 80, на 80, на 90. Но это все равно высокие. Вот. И я решила, что в первую очередь нужно справиться с гипертонией. Поэтому я взяла. Мы что тогда плохо и знали продукт, да? Но я взяла как бы для сердечно сердечесосудистой десятку и семидесятый год и семнадцатый пропила. Вот в течение месяца я принимала только вот эти два препарата, но я, кроме того, что у меня нормализовалось давление, выше 140 на 80, оно мне не поднимается. Так, и потом, значит, это самое, меня что поразило, что у меня ушла вот эта постоянная болезнь сосколений. Я сама не заметила как, значит, это самое, стала утром просыпаться и ноги не болят, стала ложиться спать и опять не болят. А перед, до этого я постоянно, значит, у меня была подушка Ассония, я между колен только ее укладывала, только тогда вот спала. Так, а потом я еще купила, ну, в общем, я, как сказать, я холерик и трудоголик. Меня постоянно вот в циклом вот, состоянии, это, это постоянно вот дергаюсь, я постоянно все что-то делать, надо куда-то бежать, что-то. И купила вот этот вот э, кольге, купила когда я его купила, и ну купила и сразу почитала, одела. Вот первое, вот первое что-то мне стало как-то немножко некомфортно. Я его сняла, там сказали же, что может быть что-то. Я его сняла, немного погодя я его опять одела. А потом значит смотрю, когда я подольше в нем походила, думаю, да что это такое? Мне стало все хорошо, все в розовом цвете, все я успокоилась, все в жизни хорошо, мне ничего не надо, никуда бежать не надо, думаю, да как это так? И вот с тех пор я его постоянно отношу. Вот так оно вот оно у меня на мне. Спасибо. Замечательное, замечательное вещество, вещество и, и вещь разом.